Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол Joy Comfort. Это трехсекционный алюминиевый массажный стол с полиуретановым покрытием. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд. Система металлических тросов уравновешивает конструкцию и придает столу необходимую устойчивость.